Ой, сука. <сос> <сос> сука, блять. Блять, такой, куриц? Какие звуки здесь, я не могу, сука. Блядь. <сос> нахуй Ой. так жить, блять. Да ну нахуй не воду, сука. <сос> это пиздец. Я уже не могу <сос> нахуй, блять. Брат, это смоги. Смогёшь? Ой, блять! Не надо, не надо, нет, нет! Ты сука, мне не возьмешь, блять! Иди нахуй! Ой-ля! Здорово! Нахуй! А ничего что вы люди можете, блять, разбить секо нахуй? Я не выебывался с этой хуй-ой. Это же, блядь, так сложно сделать, сука, но я, блядь, я же не могу. Так Ааа, блять, пахнет, бахтин. Такое пидоро знаю. Да я не про пидораса. Да, да ты про меня? Да. А я такой питас. Да. Нет. Да я не отрицаю, чувак. Блядь, такой или идиот. Да, ты... да я. Поп... Я не по привидению, чувак, поведение Какое привидение, блять, сука, с тобой я кто разговаривает? Б... Да про поведение! А да, блядь! Ой, поведение. ну и. У меня тоже поведение не из лучших. Ну что, блядь? Погнали, блядь. А ты, блядь? А ты что, не блядь, что ли, ты, сука? А ты что, не блядь, что ли? Ой, ой, нахуй! Умер! ГГ, блядь! ГГ, сука! Геска! ац, Ой, ладно, плохо, блять, с этой игры в Пейзду.